Так, ну что же, я думаю, мы можем уже начинать. Я рад всех приветствовать. Сегодня у нас тема – это новое поколение программных ключей Гордан Дель. Да, меня зовут Антон Тихенг, я руководитель отдела технической поддержки, ровно как написано на слайде. И поговорим про то, почему это именно новое поколение, какие у него важные функции, какие у него новые возможности, насколько они вообще актуальны сегодня. Ну и посмотрим, как это все работает на демонстрации. Да, сразу хочу напомнить. Это вот все, что мы здесь смотрим, все, что мы обсуждаем, это все функции и логика работы. Это, это все функционирует под управлением нашей системы лицензирования GARDAN Station. Про так называемые SDK-шные вещи мы тут не разговариваем, мы их не касаемся. Итак, поехали. Uh, так, как устроен аппаратный ключ? Да, здесь и, uh, именно аппаратный ключ, просто я хочу в очередной раз немножко провести такую параллель между тем, какие все-таки разные или не одинаковые бизнес-кейсы решаются за счет программных и аппаратных ключей. Не все, но есть различия, и в целом uh, стоит понимать, uh, где, где какое решение больше всего подходит. Собственно, на этом слайде у нас показана самая такая верхнеуровневая логика, абстракция. Как можно себе представить устройство защищенной памяти внутри аппаратного ключа? Здесь мы видим, что у нас в ключе хранятся продукты. Это такая логическая единица лицензии. Она сопоставляется с вашим реальным продуктом. То есть, например, если у вас продукт это, ну, скажем, связан с видимым наблюдением, там, сервер видеорегистрации, то значит вместо продукта 1» будет сервер видеорегистрации. И таких продуктов, включая, естественно, может быть не один, их может быть много, 2, 3, и более. На самом деле наполняемость зависит еще от а, такого, такой штуки, как компоненты. А, вот как раз к ним мы перейдем. Внутри каждого продукта есть вот эти самые компоненты. Это уже, ну по сути, функции ваших продуктов. Опять же, если мы смотрим на, например, наш сервер видеорегистрации как продукт, то, допустим, у него может быть компонент-модуль да, распознавания лиц или дополнительно может быть еще модуль распознавания автомобильных номеров. И вот каждая такая функция логически внутри ключа помещается как, как отдельный компонент, как отдельная функция. Для каждого из этих компонентов есть свои настройки и параметры. Что я имею в виду? Под параметрами здесь подразумевается лицензионное ограничение. То есть, сколько, например, временем будет работать эта функция? Или сколько раз ее можно будет запустить? То есть, это, например, счетчик, циферка. Также, например, в в параметрах у нас хранятся количество пользователей, которые одновременно по сети могут взять и запустить эту функцию, подцениться к лицензии, поработать с ней, с автоном на своем компьютере. А вот настройки, то есть еще раз, есть параметры, есть настройки такие. Тоже две абстракции. Настройки мы задаем настройками. Мы задаем, как, собственно какие именно из этих ограничений вообще в нашей лицензии будут включены или нет не будут включены. То есть будем ли мы в принципе использовать ограничения по времени работы или нет? Или наша лицензия, лицензия на вечная и не считает ни количество запусков, ни время? Будет ли она расшаривать свой ресурс на несколько пользователей по сети или будет чисто локальным инструментом? И немаловажная такая штука, ну не для всех, но в разных кейсах так называемые кастомные данные, это по сути ячейки. Это все хранится прямо внутри памяти самого аппаратного ключа и USB-устройства. И вот, собственно, за счет этого, за счет того, что это устройство само в себе, эти данные фактически защищены надежно от подмены а, или от какой-то модификации, да, потому что туда ну, нельзя посмотреть просто так. Ключ, микропрограмма ключа, аппаратного ключа сама решает, в какой момент а, какие данные а, с какими данными работать и делать это внутри себя. Нет также проблем с тем, чтобы, например, взять этот ключ и перенести на другой компьютер. То есть, вот. А как устроен уже программный ключ, GARDAN DL, на следующем слайде. Тут, по сути, схема получилась, ну, скажем, сильно не похожей на то, что мы видели до этого, на аппаратный ключ. Потому что, как очевидно, все данные лицензий у нас сохранятся на жестком диске у пользователя. И целостность всех этих данных приходится контролировать другим способами. Но, тем не менее, ключ программный надежно это делает. То есть просто залезть внутрь и тоже что-то подправить не получится. Хотя, как будто бы кажется, что это проще, чем, ну, чем с аппаратным устройством. Обратите внимание на средний блок в середине слайда. Это ну, тоже абстракция, по сути так называемая статическая часть Гардан Это те самые данные, которые не подлежат изменению в процессе работы и, жи и жизни лицензии ключа у, внутри ну, у пользователя. Здесь, собственно, от, мы видим разные ключи программные, то 1, dl 2, это у нас а, несколько ключей, по сути, они отдельные друг от друга. Каждый из них может быть со своим набором продуктов, которых тоже может быть много, компонентов, внутри этих продуктов. Ну и у каждого из них может быть, например, свой сетевой ресурс, ну или не быть его. В левой же части, это такая динамическая часть, она же защищенное хранилище, хранятся уже, ну, Параметры. Параметры, согласуемые с настройками, с каждым конкретным ключом в системе пользователя. По правде говоря, статичь, вот эта статическая средняя часть, она ну, тоже надежно защищена, но почему, почему здесь не применено название хранилища, просто я пытался провести аналогию, и, скажем так, серединка, она больше похоже ну, на такой неперезаписываемый CD-диск, на который один раз данные уже записали и после они оттуда просто считываются. Они не могут быть изменены и в принципе вот они как есть, так и работают. Есть механизм обновления, но по сути это, знаете, это так сравнимо с передачей нового CD-диска взамен старого. То есть, когда мы делаем обновление, мы выпускаем это обновление на сервере и Данные серверы прилетают и, по сути, либо замещают э, вот все то, что у нас здесь посерединке, либо они к ним, э, с ними складываются, но фактически это уже становится нечто другое, э, и это содержимое не меняется внутри, э, внутри, скажем так, системы пользователя по запросу от приложения. А в, слева в динамической части хранится как раз все то, что может... Э, в процессе жизни, в процессе работы вашей лицензии изменяться. То есть защищенный хранилище, это, ну, скажем такой, опять же, здесь проводить аналогию, это больше похоже на такой большой, массивный э, сейф, защищенный, с очень хитрым замком. Этот замок практически никто не может открыть. Но, но с другой стороны, механизм открывания для двери, он все-таки есть, и владельцем секрета, который вот этот замок нам может открыть. Владельцем этого секрета являетесь, по сути, вы, как разработчики своего софта. Слева из динамической части мы можем что-то забрать, что-то положить, если мы этот сейф смогли открыть. В общем, данные в процессе жизни приложения, они, они изменяются, их, их можно менять. Мы можем те данные, например, кастомные данные, если мы смотрим, это ячейки памяти, которые мы, если нам это нужно, мы прямо на сервере лицензирования создали и отправили в виде уже готовой лицензии к клиенту, эти данные приложение может изменять, то есть что-то записать, что-то прочитать, ну и, соответственно, таким образом построить какую-то свою работу. Да, это как раз про то, что что-то взять, положить а, или забрать из этого сейфа. То же самое с количеством запусков, но тут аналогия, конечно, а, только с тем, что мы что-то забираем, да, когда приложение а, зачитает свои запуски, этот это счетчик вычитается постепенно, постепенно, и очень важно вот это значение, либо данные, либо этот счетчик. Очень важно следить за тем, чтобы оно корректно сохранялось, и чтобы не было никаких э, сомнений в том, что вот сколько там записано или сколько там, э, например, было у нас 100 запусков, да, мы использовали 10, да, соответственно, мы должны быть уверены, что число уменьшится на 10 и останется 90, и ничто другое, кроме нашего же приложения, на это повлиять не сможет. Собственно, наверное, вся такая глобальная доработка изменения а, в на, наших новых ключах Гордан Диэль, по большей части это вот связано с, с динамическим хранилищем, защищенным хранилищем. Так. Там очень много логики, в том числе а, там переработана и сильно допилена логика по контролю за временем, а, временем работы и контролю от перевода часов, то есть все то, что вызывает наибольшие вопросы при использовании различных программных ключей и софтверных лицензий. Ну и уже крайняя правая часть – это, ну, скажем так, уже классика, это привязки. Это, собственно, то, наверное, что больше всего влияет на такую знаете, разницу в бизнес-логике программного аппаратного ключа. Как видите, вот каждый из этих ключей у нас привязан к набору каких-то аппаратных частей э, компьютера клиента. Они могут... Э, то есть, эти наборы могут для каждого ключа повторяться. То есть, э, каждый ключ может быть привязан и к материнской плате, к жесткому диску, и к процессору. Или они могут быть абсолютно разными. Ну, вот, собственно, то, что мы сейчас видим здесь на слайде. Но именно это, это то, что держит весь вот этот ключ вообще целиком, все, что у нас на слайде, держит внутри скажем так, конкретного жесткого диска, конкретного компьютера, вот, конкретного клиента. И это то, что препятствует бесконтрольному перемещению ваших лицензий. То есть в укладываются сразу, наверное, два бизнес-кейса. А, с одной стороны, привязки как таковые к конкретной рабочей станции, они могут быть кому-то нужны, да? вот кто-то действительно хочет, чтобы его софт был ассоциирован с конкретной машиной да? и, не, и не перемещался на другую. Ну, это, например, может быть нужно для тех, кто производит комплексы программно-аппаратные. Но, с другой стороны, это же, это же и ограничение, когда мы говорим о том, что надо компьютер обслужить, когда надо пользователю как-то быть более гибким, мобильным, там, например, со стационарного рабочего компьютера взять софт куда-нибудь в командировку поработать. Давайте перейдем уже к главному, наверное. Это перенос ключей Гордан dl между разными компьютерами. Практически так же удобно, как и аппаратный ключ, можно перенести лицензию на между, переносить лицензию между компьютерами. Появилась возможность сделать так называемый бэкап Гардон Диль, как раз нам на момент на те случаи, когда, например, компьютер надо как-то обслужить. То, есть, то есть, операционную систему, заменить какие-то комплектующие да, и так далее. И опять же, за счет выше описанного защищенного хранилища появилась возможность, собственно, в программных ключах разместить перезаписываемые ячейки памяти. Можно, если, ну, скажем так, опять немножко откатиться назад и провести небольшую такую параллель с аппаратным ключом, то самые такие главные кейсы для аппаратного ключа, по сути, это у нас стопроцентный офлайн когда не нужно думать, есть ли интернет на компьютере клиента. Это я к тому, что вот разные бизнес-кейсы все-таки да, для этих ключей. Где-то похожие, где-то разные. И в каких-то моментах действительно программная лицензия может выступать и э, хорошим аналогом с точки зрения как, ну, там, подстраховки э, каких-то рисков на стороне аппаратных ключей. Да? Но тем не менее вот, аппаратный ключ – это практически стопроцентный офлайн, когда можно… Подготовить ключ, отдать клиенту и уже, ну, в принципе, не беспокоиться за какие-то дополнительные действия этого клиента. Если он, не знаю, если у него компьютер на барже в море, то для него не будет проблемы там запустить софт, ваш лицензионный софт. В эту же копилку можно положить так называемую портабельность, да, это когда ключ аппаратный выступает не только как носитель лицензии, но и на нем можно размещать само уже защищенное приложение. Это я говорю про ключ с дополнительной флешкой, да, туда можно прям дистрибутив поместить или, например, часть софта в виде, ну, скажем, базы данных. И уже вот скользко коснулись, да, наверное, заметили, но есть ли свое, своеобразные риски для, наверное, для любого аппаратного устройства, для любого физического товара, его надо доставлять. И сегодня, ну, мы все с вами заметили, что логистические риски, они имеют место быть, они могут проявляться в разных видах, ну, в том числе и в каких-то задержках постав, поставок, комплектующих, например, для производителей электроники, так и уже при поставках готовых решений. Теперь давайте чуть-чуть подробнее, вот, опять же, коснемся немножко теории по переносу ключей. Это, собственно, наши схема. Это перенос gardan Обратить Обратите внимание, онлайн. Почему онлайн? Мы пошли а, по такому пути, когда вот в этом бизнес-процессе пере, переезд с одного компьютера на другой, а, мы решили, что должен присутствовать сервер лицензирования. А, он, чтобы он, он выступает, скажем так, такой третьей стороной, а, как гарантия наибольшей безопасности и секьюрности вот этого процесса, который, который на экранах у вас отображен. Собственно, о чем речь? А, вот когда ключ, программный ключ, надо перенести куда-то, поменять его место жительства с одного компьютера на другой, это всегда связано с такими процедурами, как перешифровка данных этой лицензии, переподписание для, вот, для другого нового компьютера. И без участия вот этой третьей стороны, сервера лицензирования, по сути, это все пришлось бы делать внутри неконтролируемой нами среды, внутри, собственно, операционной системы клиента, конечно, пользователя. Есть и дополнительные еще бонусы, скажем так, от такого подхода. Это то, что все, скажем так, операции, все, все операции с вашим программным ключами, с программной лицензией, они сервером, по сути, логируются. То есть вы всегда можете увидеть, когда этот ключ к клиенту попал, когда он был впервые у него установлен, активирован, когда он обновлялся и в том числе, когда он куда-либо переносился. Да? Факт переноса лицензии с одного компьютера на другой вы можете увидеть, просто зайдя в свой личный кабинет на Garden Station. Опять же, вот эта процедура, это, скажем так, более такой с техническими нюансами, то есть есть некий компьютер, с него мы забираем, упаковываем ваш ключ и его лицензионные данные в некий файл, если там использовалась динамическая память, вы писали какие-то кастомные данные, то эта память тоже упаковывается в файл, этот файл, естественно, шифрованный, то есть на выходе из этого компьютера он его нельзя взять, раскопировать и раскидать куда угодно. Он не будет так работать. Дальше этот файл мы просто каким-то удобным образом, там, на флешке, через мессенджер, через электронную почту, на файлобменник, как угодно выкладываем, в общем, доносим этот файл до компьютера, так называемого компьютер -приемника, это куда мы, по, су по сути, будем его устанавливать. И дальше уже с этого компьютера автоматически там, под капотом происходит обмен данными с сервером лицензирования через интернет. То есть улетает этот файлик, улетает запрос с идентификацией нового компьютера, внутри на сервере уже происходит то, то о чем мы говорили, файл перешифровывается, переподписывается, там такая многослойная процедура, и возвращается уже на новый компьютер для работы. То есть он становится привязанным к компонентам этого компьютера, там, к его жесткому диску или к его материнской плате. И этот файлик уже нельзя будет вернуть на старый компьютер или на какой-то другой. Но для пользователя, для вашего, этот процесс скорее выглядит как-то так, вот как на экранах. Есть старый компьютер, забрали ключ, применили на новом, все. Процедура довольно-таки... Ну, такая коротенькая. Я говорю, почти как перенести аппаратный ключ. Вот. Но вариант, скажем так, с переносом в деле онлайн был бы на, не совсем, не во всех кейсах, он был бы жизнеспособным, поэтому, в частности, есть и предусмотрен офлайн. Офлайн режим. А, несмотря на то, что вот тут схема такая, ну, скажем так, пожирнее, чем предыдущая, суть процесса почти не изменилась, за исключением того, что... На компьютере, куда мы переносим, нет интернета. Это вот наша боль, наша проблема в данном процессе. И здесь мы, опять же, не, не уходим от использования сервера лицензирования, мы предлагаем воспользоваться каким-то сторонним компьютером, чтобы провести вот эту операцию идентификации нового компьютера и перешифровки для него файла, файла ключа с лицензией. Да, то есть мы находим компьютер с интернетом, причем этот компьютер на самом деле может быть ровно тем же, который у нас источник. И здесь главное, чтобы был интернет. То есть можно со своего компьютера вытащить ключик и если на этом же компьютере есть интернет, провернуть вот эту всю операцию с отсылкой на сервер и получением э, готовой лицензии и вернуть на уже установить на новый компьютер. Единственное, что с нового компьютера придется как-то принести его идентификационный файл, это, собственно, да, то, что у нас сверху, принести, забрать и принести тоже на компьютер с интернетом. В итоге в целом то процесс будет практически такой же, как и предыдущий. То есть мы, нам нужен компьютер с интернетом и нам нужен компьютер, на который будем ставить ключ. Что такого нового с точки зрения работы с данными в ключе появилось? Понятно, тем не менее, у нас есть некие заготовленные биты, байты в ключе, которые, вы за... которые разработчик пишет, ему это зачем-то надо, он пишет, он их считывает. Это может быть там, информация о клиенте, это может быть, опять же, кастомная лицензия. как мы Один из любимых примеров, это когда, например, софт ограничивается, привязывается к количеству ядер на компьютере. И вот в этой ячейке памяти, собственно, по сути, хранится число. Число, которое говорит нам вот максималку по этим максимальный предел этих ядер процессора. По сути нового появилось следующее. Мы можем это все перезаписывать, это верхняя часть слайда, дописывать или перезаписывать прямо на компьютере клиента. Но нижняя часть слайда, это мы можем эти данные, эти а, ячейки для данных при необходимости расширять. То есть, да, Вот у нас, например, было 8 байт, нам потребовалось добавить еще 8, собственно, 16 байт. А, разница в чем? Верхняя часть слайда — это процесс а, чисто внутри а, компьютера клиента, это из вашего приложения можно делать при помощи нашего API. А нижняя часть слайда — это процесс, связанный с обновлением ключа. То есть здесь уже... Надо заводить обновление на сервере лицензирования, чтобы увеличить эту ячейку. А потом уже в нее писать данные ну, как больше, большего объема. Так, да, я, я заявлял вначале скажем, функцию бэкапа. По сути, что же такое, о чем речь? По сути, бэкап — это половина процесса переноса ключа. То есть вот вот если мы останавливаемся посерединке, вот как на этом слайде, не идем дальше на другой компьютер, то на выходе мы имеем некий, некий файлик, в котором сохранены все-все-все наработанные данные вашей лицензии, время, счетчики, еще раз, память. Все там. Оно ровно в том состоянии, в котором выехало с компьютера пользователя. Это можно использовать, если надо собственно что-то поменять такое критичное в компьютере опять как-то обслужить его, или вообще сделать полный апгрейд этого компьютера. То есть теперь за счет механизма переноса, по сути, появилась вот эта возможность вытащить все, все данные из компьютера, всю лицензию сохранить, сделать какие надо там манипуляции с компьютером и обратно вернуть. И здесь у нас компьютер-источник, он же будет и компьютером-приемником только и всего. То есть это тот же самый процесс переноса, но с участием всего лишь одного компьютера. Так, вижу много вопросов. Это хорошо, спасибо, коллеги. Смотрите, чтобы было удобнее показывать все это дело, есть у меня две виртуальные машины на Windows 10 и на Windows 7. Здесь пока что нету никакой, никаких лицензий установленных, то есть мы пройдем чуть больше, чем кейс с переносом, от пройдем точнее 22 бизнес кейса это относящийся к вам как к разработчику ваш путь и пользовательский путь Итак, чтобы вообще можно было делать лицензии делать ключи которые переносимы которые разреш... которым можно который можно перетаскивать с одного компьютера на другой вам это нужно в настройках продукта при его создании разрешить соответствующую, соответствующую опцию. Такая штука, штучка появилась, возможно, перенос лицензии. По умолчанию она выключена, и если у вас уже создана там, пачка продуктов на Garden Station, то а, придется делать их модификации, потому что для них она тоже по, по умолчанию будет выключена. Опять же, если перен... этот перенос лицензии вам как кейс в целом нужен. Ну и давайте создадим какой-то новый продукт. Раз уж, так, раз уж так нам нравится пример с видеонаблюдением, то так и, так и напишем. Ну, по крайней мере, мне нравится. Так, скажем, что это будет у нас чисто программная история. Да, предлагаю немножко, наверное, подправить создать новую схему привязки. Допустим, ну, пускай у нас участвует процессор, жесткий диск и операционная система, да, чтобы э, точно была разница между, между нашими виртуалками. Так, ну, пожалуй, я не хочу, чтобы моя лицензия разрешала что-то из этого менять. Так, пусть будет так. Так, мы эту схему выбираем. Нам нужно добавить какой-нибудь компонент. Ой, Если правильно помню. Да, вот у меня есть. Я заранее сделал Компонент «Модуль распознавания лиц». ну давайте, давайте еще раз, еще добавим один раз. В, пример у нас, в примере мы рассмотрели два варианта двумя компонентами. Да, вот модуль распознавания автомобильных номеров. Вот так вот мы скомпоновали себе э, продукт. Ну ладно, давайте еще и элемент памяти туда докинем. на месте создаем продукт еще раз смотрим настройки возможность переноса включена это у нас программная лицензия схема привязки кастомная давайте сделаем заказ чтобы отгрузить собственно программный ключ рассчитанный на вот такой вот продукт на такой вот переносимый продукт утвердить заказ Дальше мы копируем серийный номер этого, а, вот этого, этой лицензии, этого ключа, и идем в утилиту мастера лицензии GARDANT. Немножко тоже переработанный дизайн у нас здесь, рассчитанный на новые функции. По сути, сейчас нам нужно просто активировать. Активировать мы хотим на этом компьютере при помощи серийного номера. Да, вот она наша лицензия. Итак, есть вторая виртуальная машина, соответственно, другой компьютер, куда нам... здесь тоже нет ни одной лицензии, и мы хотим сюда перенести наш программный ключ. Делается очень просто. Мы сохраняем на этом этапе как раз таки все абсолютно данные, нашей ячейки памяти, все-все-все, что есть. Давайте сохраним. У меня тут специальная папочка подготовлена. Назовем. Как-то так. Так. Этот же файлик, да, вот, появился здесь. Давайте его перенесем на рабочий стол. Видимо, так будет правильный По сути, процесс установки вот этого ключа, перенесенного с другого компьютера он выглядит в онлайне он выглядит абсолютно так же как и практически абсолютно так же как активация мы говорим что мы хотим использовать лицензию на этом компьютере разве что теперь нам нужно выбрать не серийный номер а файл лицензии мы его выбираем у нас есть рабочий стол вот он наш ключ он собственно переехал с одного компьютера на другой в общем-то и на этом -то весь процесс Недолго в целом и несложно, на мой взгляд. Так, я предлагаю вернуться. Куда нам надо вернуться? Очень интересно. Да. Вернуться к нашей демонстрации. А мы еще обещали немножко о планах, о будущих планах. То, что мы сейчас посмотрели, да, коллеги, то, что мы сейчас посмотрели на демонстрации, как вопросы мне очень нравится, много вопросов, будем отвечать уже скоро. А то, что мы сейчас посмотрели на демонстрации, эти функции появятся в релизе, ну где-то в течение ближайшего месяца. Немножко, немножко дополируем и выкатим. Но после этого, как видите, наши список планов, он не заканчивается по развитию как программных продуктов, то есть это кроме переноса запланированы так называемые открепляемые сетевые лицензии для программных ключей, то есть когда, есть ключик, когда ключик сетевой, у него есть сетевой ресурс, и можно взять одну, одну сетевую лицензию на время, скажем так, попользоваться на, на локальном компьютере. На, на эту функцию, скажем так, большой запрос есть. Это действительно удобно. Вот один из ближайших планов. Естественно, триальные ключи. Это уже ну, для нас немножко набившая тема а, Тоже довольно скоро планируем выкатить. Естественно, все, эти, все это тоже, скорее всего, будем предварительно об этом рассказывать, показывать, как это выглядит, как работает. Ну и набор, целый большой набор, новых функций в целом вообще по продуктам Гордан. Я тут краем глаза видел вопросы про облачное лицензирование. Да, такое планируется, как видите. Так, коллеги, а, ну, я думаю, уже можно, наверное, приступать к вопросам. Так, соответственно, я пошел в чат. Так, у нас есть блок вопросов э, и чат. Дмитрий Маликов, слева один ключ или несколько? Дмитрий, слева, э, я так понимаю, это про один из наших слайдов. Вот. Речь про вот это, вот, Дмитрий. Ну, если речь об этом, то слева это, в серединке это несколько ключей, да? а слева это, скажем так, те данные, которые, с которыми можно работать каждому из конкретных этих ключей. То есть, когда происходит вот этот переезд ключа с одного компьютера на другой, вот, да, допустим, у нас на одном компьютере стоит три ключа, если переезжает верхний, то он забирает с собой вот этот верхний ключ зеленой рамки, и слева он забирает вот, вот эти все данные в зеленой рамке вместе с собой. То есть, Слева это не ключ, это его отдельный кусочек, отдельная область для, в защищенном хранилище для конкретно этого ключа. То есть защищенное хранилище – это некая такая большая сущность. Опять же, не забываем, что это не, не в некотором смысле абстракция, но в некотором смысле нет. То есть это механизм большой-большой-большой для контроля за целостностью динамически изменяемых данных. Это и есть защищенное хранилище. То есть если, опять же, статическая часть, там все относительно просто, она просто залочена, она всегда редонная, и ничего не может быть меняться в динамике, то слева вот, вот эти кусочки, они ассоциируются каждый со своим ключом. Так, дальше. И еще один в блоке вопросов у нас еще один от Владимира. Владимир, в случае переноса ключа предусмотрен ли механизм гарантированной терминации ключа на компьютере-источнике? Да, безусловно. Без этого такой, такой бизнес-процесс был бы не жизнеспособным, ну, собственно что мы видели на демонстрации. Что гарантирует, что после переноса ключа не будет существовать два рабочих программных ключа. Она, собственно, вот этот механизм контролирует. То есть наружу вот этот файл с данными не порождается до тех пор, пока мы не убедились, что все следы программного ключа были в этот файл упакованы и убраны с компьютера источника. И более того, вторая гарантия, вторая ступень – это как раз-таки наш сервер. Нельзя установить этот файл на какой-либо другой ключ, не пропустив его через этот наш сервер. А, кстати, коллеги, забыл показать одну интересную фишку, как мне кажется. Быстренько перепрыгнем на, опять на демонстрацию экрана. Что я хочу? Это вот, по-моему, наш заказ, который мы только что сделали. Вот такой вот серийный номер для нашего ключа. И, собственно, обратите внимание, вот история. История, ну, на сегодняшний день не очень длинная, но жизни вот этого программного ключа. Мы видим события активации, то есть установки на компьютере пользователя. Это первое самое так сделаем, чтобы не было вопросов. И мы видим второе событие, которое было в жизни этого ключа, это перенос. То есть вот здесь мы всегда можем следить. То есть если к нам приходит пользователь и говорит, что, знаете, у меня что-то само сломалось и ключ пропал, и вы вроде как по удаленке смотрите, например, ваши сотрудники поддержки смотрят, там действительно нет ключа на компьютере, не отображается, то актуально сразу бежать в личный кабинет, сразу смотреть историю жизни вот этого вот ключа. Возвращаемся. Так, я думаю, на вопрос Владимира я ответил. Если в бэкапе сохраняются все параметры ключа, то каким образом, это Евгений уже спрашивает, то каким образом предотвращается восстановление количества запусков ПО, путем многократного восстановления ключа из бэкапа. Многократного еще раз его как такового быть не может. Ну то есть, давайте я попытаюсь скажем так, поглубже вникнуть. Еще раз. Мы выгрузили вот этот счетчик с запусками. Я так понимаю для вас это актуальная тема, именно количество запусков. В том состоянии, в котором он был уже на компьютере клиента. То есть там было 100 запусков, отщелкало 50, мы выгрузили остатки с остатками 50. Там нету сотни больше, да? Мы его выгрузили, и дальше мы его либо в том же самом виде можем вернуть обратно, но тоже пропустив через наш сервер. То есть мы сначала отдаем вот эти все данные, отдаем остаток вот этого счетчика на сервер, сервер это запоминает и возвращает обратно ключ уже, ровно с тем же самым остатком, то есть как бы так сказать заранее взять себе установить ключ, потом сделать бэкап, положить этот файлик куда-то там валяться, не получится, потому что а, собственно, когда вы делаете бэкап, ключ у вас из системы пропадает, Он, нету не существует эти сущности одновременного времени, либо бэкап, либо рабочий ключ. Я надеюсь, понятна эта схема. Так, в вопросах все вопросы мы вроде бы прошли и ответили. Давайте уже заглянем обратно в чат. Так, Алексей. Пользователю для работы требуется устанавливать Garden Station? Нет, ни в коем случае, конечно. Garden Station — это исключительно ваша разработческое и даже не разработчик, а в целом девелоперская история, то есть как компания девелопера. Garden Station это система именно лицензирования, то есть бизнес, бизнес логика решается. Да? То есть формирование лицензий, отгрузка, контроль, обновление и все такое. так С помощью чего пользователь производит перенос и активацию? Просто специальная утилита, вот, которая на демонстрации была. Если надо, могу еще раз показать, как она выглядит. Либо при помощи API. То есть можно написать свою собственную утилиту, можно эту функцию интегрировать прямо в свое приложение, не как отдельное. Есть наша утилита, готовая она в составе. Для разработчиков, чтобы можно было все это защищать, софт интегрироваться есть такая штука, как GARDANT SLK. Это дистрибутив с, нашим, с нашими утилитами, с нашим API. И вот туда входит эта утилита, и туда же входит API, которая позволяет вот это все делать ну, там, в удобном вам формате. Так, у меня куда-то чат улетел вниз, давайте наверх. А, вот, у меня еще есть... Так, планируется ли перенос self от версии Station на Linux и на базу данных Postgres SQL? Илья спрашивает. Да, планируется, и мне что-то подсказывает, что эти... Планы вот, стоило поместить, наверное, на предпоследний слайд. Есть ощущение, что конъюнктура сегодняшнего рынка к этому этого очень захочет, но пока не точно. Вот. В целом, в планах есть, да. Может быть, даже на этот год. Не готов ответить, когда именно. Вот Расскажите, насколько для вас это актуально, кстати говоря. Это бы нам сильно помогло. Да и в целом, если, если хотите, то мы можем с вами обсудить каждый ваши кейсы, ваши потребности. Собственно, на экране контакта техподдержки. Можно напрямую спрашивать меня. Собственно. Так, коллеги, я за вами не успеваю. Где наши вопросы в чате? Так. Михаил. Если механизм автоматических привязок, например, можно n раз сменить ЦПУ или HDD или MAC, есть ли полный список привязок? Да, этот механизм уже давно заложен. Мы мельком его посмотрели, когда я создавал новую схему привязки во время демонстрации. То есть вы выбираете сами, каким компонентом вы хотите привязаться. Действительно актуальна на самом деле история, потому что Опять же, среда для работы разные. Это может быть и виртуальные среды, это может быть, например, кейсы, когда строго нельзя привязаться к жесткому диску, потому что он постоянно, например, меняется. У нас есть клиенты, которые, для которых это актуально, когда подразумевается, что на компьютере пользователя, как ни странно, часто будет подвергаться замене жесткий диск. Вот так вот. И да, можно не только выбрать компоненты, к которым мы привяжемся, но и задать, скажем так, степень их строгости, этих привязок. То есть можно сказать, что, например, мы привязались, вот как в моем примере, к, жестк, к жесткому диску, к процессору и операционной системе, но поставить галочку напротив, скажем, операционной системы и жесткого диска, что эти компоненты разрешены к замене. Можно так настраивать. Так, Валерий, как работают привязки для виртуальных машин с точки зрения колонирования виртуальных машин? Вот, Валерий, такой эх, давний, набивший все московины вопрос, к сожалению, стопроцентного варианта э, отслеживания, клонирования виртуалок, виртуалок ну, на моей памяти еще ни, никто не нашел. Есть механизмы запрещения, чтобы запрещать вообще активацию на виртуалках. Есть механизмы, частич, как можно частично следить, это... В частности, привязываюсь к таким строгим, скажем так, строгим компонентам, опять-таки, к тавтологии, но тем не менее, например, это жесткий диск, например, это материнская плата. Ну, вот, прям чтобы так на процентов отследить и сделать и удобную схему с привязками, такую гибкую и надежную с точки зрения виртуалок, вот прям в этом смысле, конечно, проблемы есть. Причем это не, ну, как бы не только у нас, как, я думаю, вы в курсе это вообще, в принципе, в, с точки зрения лицензирования на программных ключах. То есть, ответить можно так. Если для вас виртуалки это однозначное зло, то либо стоит запрещать, Полностью активацию на этих э, виртуалках. А, ну, либо подбирать схему привязок, опять же, такую жесткую, без вариантов замены. И там а, пытаться на этом отыграть. Ну, либо использовать аппаратный ключ все-таки. Так. Михаил, не будет ли у вас проблем с поставками аппаратных ключей с учетом, с учетом текущей обстановки? На данный момент таких проблем не, нет у нас. У нас большой запас, мы, там, хорошо было, эта история была хорошо спланирована, и вот в, ближайшее, в ближайшее время никаких рисков на эту тему озвучено не было. Конечно, нельзя сказать, что мы полностью защищены от всего происходящего. Но сейчас все в порядке. Так, слайд. Перенос. Михаил спрашивает... Другой Михаил. «Перенос Гордан онлайн. Какой сценарий, если стейшн недоступен, заблокирован Роскомнадзором?» Очень простой. Используйте отчуждаемый стейшн, если боитесь такого. Вообще, один из, скажем так, бонусов нашей системы, это то, что мы полностью отечественный производитель Программные ключи находятся в реестре отечественного ПО. Я понимаю, что блокировки вот эти вот все носят иногда стихийный характер и цепляют так, мимоходом э, страдают и те ресурсы, которые вроде бы не должны страдать, но, как правило, это все-таки временное такое явление. То есть, да? <соспорщик> заблокировали Facebook, там, не знаю, упал Wildberries, но на следующий день поднялся. Это, это, что, это, это что касается именно облачной, облачной нашей системы. То есть, да, у нас две версии. Есть облако, с которым вы можете работать, просто зарегистрировавшись, ну и купив подписку. И есть вариант отчуждаемого стейшна, который покупаете себе, ставите на своем сервере. И вот как бы здесь риски того, что... Ну, здесь могут быть только риски, если вас, ваш домен как-то попадет под блокировки. Так, каким по клиент пользуется при переносе, вроде бы, уже отвечал. Это либо наша утилита, либо наша API и Завернутый в вашу утилиту. Так, какова защита от отката? Спрашивает Андрей. Пользователь перенес DL на другой ПК. На старом сделал откат к рабочему состоянию лицензии. И, и пользуется лицензией уже на двух ПК. Так, сделал откат к рабочему состоянию. Сейчас немножко я М -м -м, немножко запутался. Ну, допустим, допустим, есть механизм отката. Просто, насколько я знаю, там стандартный виндовый механизм отката вот это не решает. Это если только там очень хорошо подготовиться заранее. На этот случай, ну, небольшой спойлер, наверное, небольшой спойлер, есть механизм в нашем... В специальном софте, это по сути специальный сервис, называется Gardon Control Center, есть механизм детектора ну, одинаковых ключей в одной сети. Вот так. Так, так, так. Еще один вопрос от Валерия. На компьютере с Linux установлена лицензия. Устанавливаем некий софт, меняющий один или несколько параметров привязки лицензии. Возможно ли после этого изменить привязки лицензии? Так Сейчас вот, э, Валерий поясните, пожалуйста. На компьютере с Linux установлена лицензия. Да, хорошо, я понял. Устанавливаем некий софт, который меняет один или несколько параметров привязки лицензии. Я не совсем понимаю, что здесь подразумевается под изменением параметров привязки. То есть э, ключ смотрят, по сути, если, чтобы э, Если мы привязались к материнской плате, то чтобы эта материнская плата, например, не была изменена в процессе жизни этого ключа. То есть не менялся ее серийный номер и там другие атрибуты. Что, Валерий, что, насчет, что вот здесь в вашем вопросе, имеется в виду, я, честно говоря, не понял. Если можете чуть-чуть расшифровать. Так, Андрей, есть ли возможность облачного лицензирования, когда программные лицензии установлены на удаленном сервере, пока нет, будет. Говорили об этом. Так, опять Владимир, в случае переноса ключа предусмотренный механизм. Гаран... Да, это мы уже обсуждали. Гарантированная терминация. Так, Валерий, раньше возможно было настраивать привязки к тем или иным параметрам в процентном соотношении. Сейчас как? Сейчас не так. Сейчас это либо включена, либо выключена привязка. И для этой привязки есть атрибут, разрешена, разрешена ли замена или нет. Так, Михаил, возможности API шире или сопоставимы с возможностями Station, если в принципе API к программным ключам или только к Station. На самом деле и, и то, и другое. Что я имею в виду имею Есть API, которая позволяет интегрировать проверки лицензии в свой софт, это, это не API, которая работает со Station. Это так называемый licensing API, то есть а, то, что вы линкуете со своим приложением. И в приложении уже Идете в ключ, ищ, ищите нужный ключ с нужной лицензией, смотрите, какие там в этом ключе продукты, если там нужные компоненты, пытаетесь этими компонентами воспользоваться, смотрите э, в ячейке памяти, опять же, читаете, пишете данные. Это API, оно локальное, оно линкуется с вашим приложением. Да, есть э, веб-API, при помощи которого можно обращаться и работать с Gardant Station. То есть, вот все эти, все эти интерфейсы в веб веб, который мы сегодня смотрели, в принципе, при желании вы можете абсолютно свои сделать, навесить на них э, это REST, REST API от нашего стейшна и обращаться к серверу вот не через наш интерфейс, который мне сейчас очень нравится, но мало ли кому-то кому будет неудобен, такое вполне себе бывает. Можете либо свой интерфейс навесить, либо заинтегрировать вообще все со своей CRM-кой, то есть, суть в чем, у Station свое API, которое позволяет работать с системой лицензирования, в приложении линкуется другой API, которая уже… То есть, Station делает лицензии и доставляет их клиенту. API в вашем приложении с этими лицензиями работает. Это не, одни, не одно и то же API. Так, они, Владимир спрашивает, а не получается ли, что этот файл в итоге я могу применить где угодно и сколько угодно раз? Нет, так не получается. Мне кажется, я уже… Проходили мы это сегодня. То есть нет, файл, файл удаляет ключ на одном компьютере и может быть применен один раз на другом компьютере. Это запоминается на сервере Garden Station. И когда кто-то попытается тот же самый файл с совершенно другого компьютера так подпихнуть себе да, хитрым образом, сейчас типа, пойду я поставлю на разные компьютеры, ну, он столкнется с проблемой. Station скажет, что нет, извини, нельзя. Один раз этот файл уже применили. Так, Михаил спрашивает, кто одобряет или не одобряет, может ли лицензия быть перенесена? Вы, естественно, как разработчик. Ну, то есть, э, тот, э, тот человек, который имеет доступ в личный кабинет Garden Station. Это опция, это опция продукта, задается на продукт. И когда вы делаете вот этот вот, продукт внутри системы Garden Station, вы включаете эту опцию или выключаете. По умолчанию она выключена. Так, Александр спрашивает, в чем отличие DL от SP ключей Раница в цене в 4 раза по функциям одно и то же. Отличий очень много. Как минимум, вот все то, что мы сегодня показываем. Отличие еще, огромное отличие, безотносительно даже новых функций, это сама по себе система лицензирования. Она, Большой кусок ценности этого продукта заложен вот там, в системе лицензирования. А по функциям? Ну, по функциям, в принципе, если вот на верхнем уровне рассуждать, то все абсолютно ключи лицензирования, всех производителей, плюс-минус по функциям одно и то же. Функция, по сути, больш... по большому счету глобальная одна. Не сделать так, чтобы ваш софт покупали, а не пиратели. Так, Андрей спрашивает... Примерные сроки появления облачного решения. можно рассчитывать, Я думаю, можно рассчитывать где-то на осень или ближе к концу года. Так, Михаил, то есть статическая часть – это несколько ключей, а несколько продуктов в одном ключе – да, статическая часть – это блок, куда можно помещить, поместить несколько ключей. В каждом этом ключе может быть несколько продуктов, такой матрешка. В каждом из этих продуктов может быть несколько компонентов, ну или может быть кому-то привычнее э, термин фича, несколько фич. Так, Владимир, расскажите, пожалуйста, про планы на Linux Protector. Предполагается ли поддержка .NET Mono? А, вы знаете, я вот в .NET уже так сильно запутался, я, поскольку не разрабатываю на всем этом, Microsoft как-то очень много их понаделал, и Framework, и Core, и uh, NetStandard, и Mono. Uh, сейчас уже, уже сейчас, протектор, uh, работающий из Garden Station, это Protection Studio, он называется утилитой, умеет защищать приложения на NetCore, uh, да, NetCore приложения для Linux. Уже сейчас это можно делать. Так, пользователю для работы требуется устанавливать... Так, нет, это вопрос уже был. Мой чат штормит. Так, Александр спрашивает, извините, не понял, что мешает пользователю? Забэкапить HDD до переноса ключа, а потом восстановить HDD. Ну, я думаю, что в целом-то ничего ему не мешает. Прямо забэкапить весь жесткий диск прям совсем целиком, ему ничего не мешает. Восстановить, восстановить, ему мешает как раз-таки, ну, наверное, восстановить имеется в виду, видимо, поработать с ключом, а потом вернуть в исходное состояние. Скажем так, ну, пожалуй, ему не мешает нич ничто это сделать. Это прям у нас кейс, когда пользователи ваши, ну, скажем так, сильно заморачиваются. Да, что ему еще может помешать, кстати говоря, его может помешать, можете помешать вы. Да, вы можете это сделать таким образом? Можно дополнительно устраивать через API проверки. То есть, что я имею в виду? Ну, допустим, вы понимаете, что ваш, ваше приложение плюс-минус уже должно было, ну, лицензия на ваше приложение уже должна была истечь. Приложение может отправить специальный запрос на сервер Station, как, скажем так, сообщить, создать, создать некое, некое событие, ну, например, обновление, да, и сообщить, что, что ключ до сих пор работает. Ну, так, это условно. То есть по, по логу вы можете понять, что почему-то ключ э, у клиента еще действует, хотя вроде как не должен быть. Это первый момент. Второй момент. Не забываем про ячейки памяти, которые теперь, еще раз, они динамические. Вот была такая, э, скажем так, не было такой возможности до обновления, до появления новых, новых ключей в Теперь есть за счет чего? За счет того, что ячейки стали перезаписываемы, вы из своего приложения можете накапливать какие-то триггерные данные, скажем так, да, уникальные, то есть. И, ну, и, и ожидать, что ключ каждый раз, например, при каждом запуске вам будет возвращать какие-то данные. Потом их перезаписывать, сохранять например, подпись от этих данных где-то там тоже в приложении, при следующем запуске опять проверять эту подпись, перегенерировать эти рандомные данные, вот ну, такая вот очевидная на мой взгляд схема, проверять подпись и так далее. А мы, ну, соответственно, мы сталкиваемся с тем, что приложение может на какой-то момент, какой момент увидеть, что ключ содержит не те данные, которые ожидает. Опять же, если прям вот полная копия жесткого диска, полная копия жесткого диска и в приложение как бы оно обнуленное вообще до первого старта то наверное это будет не так эффективно как связка с сервером такой хитрый вопрос но по сути если, если для вас это либо критично но при этом нет возможности и желания вот эти вот проверки все интегрировать в свой софт ну или например у вас софт опять же чисто офлайновый Возвращаемся к тому, о чем мы говорили, не все бизнес-кейсы покрываются. тут конечно, аппаратный ключ в этом случае. Так, планируется ли перенос, Илья спрашивает, self от версии Station на Linux? Да. Это мы уже обсуждали, да, Планируется. Да, планируется перенос на Linux, но, честно говоря, вот пока непонятно по срокам и по востребованности. Так, Михаил. Михаил спрашивает, я так понимаю, программный ключ может работать исключительно с рабочим интернетом? Нет, не так. Программ интернет нужен в момент либо активации ключа, то есть первая установка, либо в момент его обновления, когда нам, например, надо продлить время работы лицензии, либо ну, вот, при переносе. Так, Алексей спрашивает, а с помощью чего пользователь призрак. Так, это мы, уже, <смех> это мы уже рассматривали. Вопросы периодически одни и те же. Так, у меня вообще такое ощущение, что мы все прошли, нет? А, вот, есть. Дмитрий вопрос: есть возможность использовать ключи на системах с процессорами, с архитектурой ARM? А, вот пока нету для программных ключей такая возможность есть решение для, на аппаратных ключах на программных нет И, э, мне бы например хотелось понять э, насколько это актуально насколько актуально вообще программный ключ на арм платформе пока таких запросов немного можем обсудить если хотите отдельно уже так Александр спрашивает ответьте пожалуйста на вопросы выше мне кажется я ответил на все вопросы на вопросы выше Так, FQDN для отслеживания виртуалок, да, нечто подобное тоже, тоже имеет место быть. Так, Валерия написала, например, устанавливаем на Linux сервис виртуализации кему, ранее привязка к ключей слетала. Э -э сложно, э -э сложно ответить. Э -э в dl стало немножко по-другому. Это надо... Сейчас не скажу. Надо пойти по подергать тестировщиков. Э -э так что, если, ну, если актуально, Валерий, то лучше напишите нам запрос на техподдержку. У уточним. Останет Остается ли поддержка Гордан ТСП? Да, ну, вот в том виде, в котором он есть, он никуда не девается. Ух, коллеги, уже час мы тут с вами. Спасибо, спасибо за то, за, за то что уделяете время. Так, Андрей, подскажите, пожалуйста, у нас есть комплект разработчика, приобретенный лет 14, там, 10-14 назад, он еще актуален или необходимо приобрести новый? Ну, скажем так, софт, который вы тогда на руки получили, уже не актуален, вы просто можете новую версию скачать с сайта, приобретать не надо. Но единственное, что он не актуален для работы с Garden Station, это да. Там, там другой, другой софт, но он тоже также скачивается. Надо только зарегистрироваться на сервере. Так, Александр спрашивает. Если правильно понял, то DL это тот же SP? Нет, не тот же. Плюс ваша инфраструктура в лице Station по контролю за файлами лицензий, Запрет многократной активации у вас есть и в SP. В любой, в любой программной лицензии есть. Не только там, вот, наверное, испокон веков так было. Ну, если не считать лицензии, которые просто в файлике лежат. Поэтому пока что не понимаю, зачем нам переходить на DL. В чем принципиальное отличие? Какой-то другой, более надежной люмный привязки железо не увидели. Ну, вот смотрите, Uh, у тех же ключей Гордан ТСП нет никакого вот этого специального хранилища. Вот это защищенное, так называемое, хранилище, в какой-то степени это тоже дополнительная привязка к конкретному компьютеру. Оно генерируется для каждого компьютера уникальное. Uh, и, так, отвязать лицензию от этого хранилища, конкретно от хранилища, даже не только от жесткого диска, можно только путем переноса. Uh, Сложно сейчас сказать, насколько по сравнению с SP, это более сложная логика. Тут больше зависит от кейсов. Так, размер памяти в DL-ключах. Там, Вот, кстати, да, размер памяти в DL-ключах он сопоставим с аппаратными ключами, работающими тоже под стейшн. Это где-то там 53-54 килобайт, то есть 50 плюс килобайт. Есть ли трудности с поставкой аппаратных ключей за границу? Честно говоря, я не знаю. Это у всех партнеров свои, не могу сказать. Я думаю, что у многих есть. Александр в вопросе про восстановление HDD имел в виду не продление работы лицензии, а возможность размножения лицензии путем по HDD, переносом и восстановлением старой лицензии путем восстановления HDD, также получение новой лицензии при переносе ее. При ну, мне кажется, я вот это все уже рассмотрел. Александр, можем поподробнее с вами это обсудить там уже голосом, если хотите. Просто напишите нам на техподдержку и мы все ваши кейсы в отдельности поразбираем. Так, Михаил, как получить условия, цена, Гардант Армор, Гардант Армор Экзыв, уделить защиту приложения от злона, без привязки ключу. Технически, как запросить, понятно. Есть формы на сайте. Ну вот, собственно, так и получить условия цены. Да, вам, вам ответит менеджер. Та, а, плюс один, у нас есть, есть потребность в армах, это уже хорошо. Ху, коллеги, а... Михаил, очень... Михаил все про разницу с ПАД спрашивает. Понимаю ваш интерес, это действительно очень логично. Мы немножко затянули, затянули план, план по вебинару. Я предлагаю лично пообщаться и обсудить эти, это, эти это различия уже предметно и точечно. А Вот хороший вопрос. В истории лицензии компьютер актива... там, активации, перенос, какая еще информация отображается там по этим компьютерам? Их железо. Да, есть сведения о железе. Ну, не прямо железе, там есть данные, говорящие о том, что либо что-то менялось на железе клиента, либо нет. Есть ли какие-то предупреждения? Да, конечно, мы можем увидеть предупреждения о попытке, например, несанкционированного активации лицензии или обновления. Да. Если вы подозреваете какого-то пользователя в том, что он хитрит да, с вашими лицензиями, вы можете его серийный номер заблокировать. И опять же, вот этот статус серийного номера из приложения проверить конечно это все работает если есть интернет но ну, точнее даже не то чтобы интернет а есть канал связи с вашим сервером station если это отчуждаем вот, ну вполне себе эффективная штука то есть например опять же у себя в приложении вы можете а, запрещать ну и в какой-то момент выдавать предупреждение о том что надо бы пользователь мой дорогой подключить интернет компьютера, потому что мне там надо кое-какие данные проверить на нашем сервере, иначе вот у тебя там, например, завтра все перестанет работать. Ну как-то так, то есть подтолкнуть клиента к, к тому, чтобы он вышел из сумрака, да. вышел в интернет. А, Михаил, Михаил, да, я, да, можно позвонить по телефону и спросить меня. Напомню, меня зовут Антон Кихиенко. Давайте на всякий случай. Вот первый слайд слева снизу. Так, коллеги, мне кажется, мы обсудили уже все, что можно было обсудить. Я еще раз всех благодарю за то, что уделили время, поприсутствовали на нашем вебинаре. Я надеюсь, это и в будущем у нас будет повод собираться и обсуждать новинки и интересные функции. Да. Всем спасибо. Очень жду ваших комментариев уже лично. Всего доброго. До встречи.